Что я нарушил? Вы да. нарушили административный кодекс ага. Российской Федерации Статья 25 Какой? Федерации. Покажите мне Что, я вас должен с со статьей? Ну конечно Может, Вы не имеете права снимать Что ага. еще я не имею права делать? О, можете, Покажите я, мне ознакомьтесь. Можете зайти на сайт Краснодарского края знаю, и ознакомиться я. сами а Я снял, вы только что хотели в кустом дать ему расписаться Я? Ну другого, да. я... Ну конечно дома. Может, а, идите спокойно, женщина. Гражданин, <сёк> вы лучше преступников ловили, давайте преступниками идите, а вы... занимаются ловли и другие подразделения. Угу. А вы бездельничаете да? Вам виднее, да? Ну, конечно. конечно. Вот пять человек на одного меня. Вот. Все оформляют, занимаются мной два человека и трое просто ничем не занимаются. Вон люди ходят без масок. Всем пофиг, где? А ну, вот только что мужчина зашел. Да. вы не один, вас тут он сколько. Устроили тут надо, выборочно. Хочу, что-то предъявляю, хочу, не предъявляю. Так а в чем проблема? Сколько времени уже ничем не занимаетесь? Просто стоите в сторонке. Вы Я не скажу, Хорошо, я учту. Преступника поймали, красавцы. Получается такая тема, они окружили меня, ну тоже не представились там все дела, окружили там их было три сотрудника, два казака. Вот, не пропускали там, ну, свои это, документы просили, я им сказал, документов нету, потом, получается, они мне, э, ну, давайте мы вам так, со слов составим, короче. Ну, в итоге, они начали ограничивать меня в перемещении, хотя, как бы, подошли, сделали замечание, тут же сразу маску одел, говорю, в чем проблема, ну, как бы, я в маске, они говорят, ну, мы, типа, у нас записано, вот, видеорегистратор торгогрудный, типа, мол, э, Э, э, все записано, я, говорю, да я не отрицаю, как бы сразу одел, в чем проблема, там туда-сюда, просто только что зашел и забыл одеть маску. Короче, такой разговор был, потом они начали меня ограничивать, перемещение там куда-то назвать, я говорю, мне, мне некогда там, давайте расходиться, они нет и все. Э, звонил на 102, закуспировали, что как бы, я говорю, непонятные какие-то люди, там одеты в форму, как бы, по виду, вроде как сотрудники, я говорю, но ну, они не представились» ограничить перемещение, в итоге ну попросил прислать нормальных адекватных полицейских, но ну, они конечно пришли, ну спустя там час или полтора наверное того, как мы там находились в этом магазине, вот еще там тоже были такие нюансы что но ну, я отказался от подписи само собой потому что я ему объясняю говорю, ну, что вы мне конкретно что я нарушил они мне ничего толком сказать не, не могли там какие-то пункты правил там называли там ссылались на постановление по губернатора ознакомьтесь в ютубе я говорю ознакомьте меня но ну, они меня соответственно ни в чем не, ну, с этим не ознакомили Потом начали шпанитых, понятых, чтобы ну, зафиксировать то, что я отказался от подписи. Первый понятой, ну, все нормально, там вроде как составили. Второго понятого, он расписывается, его отпускают. Он спрашивает у них, мол, все, я больше не нужен. Я ему говорю, да иди, Они если что-то нужно будет, они потом сами допишут. И он такой, ну, один из сотрудников разворачивается, говорит, типа, что мы допишем? Я говорю, ну, посмотрите, там как бы даже шапка не заполнена, ни дата, никто опрашивал, там, ну, что-то типа того, как бы там не силен вот и он на камеру начал дописывать то есть это у меня все зафиксировано вот потом приехал я домой дела свои сделок, приехал домой и через пару часов я вызывал участкового писал на них заявление что они как бы фальсифицировали материал некорректно там себе вели не представлялись там ну и все остальное короче как бы просил провести проверку насчет них как бы сказал что у меня есть видеозаписи все зафиксировано и тому подобное Куда я не поеду с вами? Ну, придется, если вы будете выполнять, заходить и выполнять законные требования полиции, будет вам принять. Какие законы и требования? Вы, на на какой, вы мне ни одного документа не предоставили. Что, Прокон, я, нарушил? Какой ну, что я нарушил? Вы да. нарушили административный кодекс. Угу. Где? Какой? Покажите мне. Что я вас должен с статьей? Ну конечно. А вы знаете? То, вы что мне что-то тут предъявляете, не знания, тут еще ссылки с да, От ответственности. А. То, что вы не знали, это ваши проблемы. Вы как гражданин. Вы должны там придумали что-то там и сейчас вы ходите с, вы с можете, Покажите я, мне, ознакомьтесь. Можете зайти на сайт Краснодарского края и ознакомиться а. сами. Официальный сайт, да? Администрации, все а хоррисов. то, что вы говорите, я с вами не хочу, это уже ваши личные проблемы. И сейчас да все... это ваши проблемы, что проблемы. Вы можем... че... обосновать мы... ничего не можете. Мы... Что я там нарушил? Да. И все остальное. Я уже вам вот я... я вам уже сказал, что меня, с... С чем что я нарушил. Вам... С чем? Вы? Я уже вас ознакомился с статью 20.6.1 Где? Я не вижу. Где? Я вам Где сейчас посмотрите. цифры тоже могу там на Это уже ваши проблемы, если это вы не знаете эту статью. Вы сначала обоснуйте, что я там нарушим и все остальное. На ходу, да, конечно. Uh -huh. на Будет суд. Вот вы там сможете рассказать, что вы там сотрудники uh -huh. вам не обосновали ничего. Мы приложим доказательную базу с нашей стороны. Uh -huh. Полностью напиши. Да, я так и Да, я вижу. Вы, кстати, можете, можете быть против того, что гражданин вас снимает. А, что... Я снимаю у вас. Нет, вы... а я снимаю, вы снимаем. только что хотели в пустом дать ему расписаться. Я хотел? Это хотел? Не... Ну вот гражданин говорит, давайте я распишусь и, это... и пойду. Так это он сказал. это я же ему предложил. Вы тут себе что-то напридумывали. Вы ему сказали, да, сейчас так и сделаем. Да что вы говорите, гражданин, как вы изворачиваетесь, чтобы избежать правонарушения, чтобы не составляли административный протокол? На что люди только не пойдут? Да, да, да, Специально да, да. стоите, провоцируете тут? Да вот у вас все пишется, что там я провоцирую. Вот все у вас записано, как я маску сразу одел. У вас же все тут записано. Все ну, ну, значит, вот вы и все. только что сами сказали, что находились без маски. Я сказал, что я маску сразу одел, я сразу сказал, что я забыл. Сотрудник Но подошел ко мне, я тут же сразу одел. Я надел. сказал, что я забыл. Пишите, и одел тут же сразу, как только мне сделали замечание. А вы с тобой да? Мы его Да и... завтра вы забудете, вам тоже напишет, что вы переживаете. И точно так кто-то распишется, вот как и вы не подошли. Не и... И не отвлекают. Не отвлекают, да я не отвлекаю, я вам говорю человеку как есть. 70. Вы вообще могли отказаться от этого. Ну, Я... ну конечно. прицепились. <смех> а, идите, спокойная женщина. Гражданин. <смех> как, да. Я понимаете? с вами согласен. Акуль Алексей. А вы с подки отстаиваете свои права? Что я делаю? А у нас есть фотофиксация гражданина, как он находился в магазине, без средств индивидуальной защиты. Я этого не отрицаю. А я вообще находиться в магазине Я сказал, что забыл. Будьте добры тогда взять у врача справочку и выписку о том, что вам не рекомендуют ее носить. Вы лучше преступника преступников ловили. Преступниками занимаются ловли другие подразделения. А вы бездельничаете, да? Вам виднее, наверное, да? Ну, Конечно. Я считаю, что да. Ну, ну это ваше сугубо мнение. Вы имеете право ага. полно на это. Считайте, как вы считаете. Ага. Но этом никто не может да, по-любому. Я отказался в протоколе по административному правонарушению, предусмотренному административу 20.6.1, часть 1. Да, извините. Объяснение гражданина, вы, вы не имеете права снимать. О. Что еще я не имею права делать? Гражданин, не ситуацию? Вы составляете какой-то материал в, в отношении меня, я не могу ничего Вам снимать. Вам уже давно все разница избежать административного наказания угу. да. преступника поймали красавцы вот пять человек на одного меня вот все оформляют занимаются мной два человека и трое просто ничем не занимаются то есть остальным плевать а, на, да. на закон но и все остальное просто стоят для массовки ну, извините, ну, все меня тоже ну, больше нет, не задержит а я вам зачем вы, вы зачем? сейчас э, второе никто подойдет та же самая процедура пройдет а вы по нетому звоните знакомый нет, нет. Я не а важно, второй я пошел за знакомым, и за своим. Куда, спасибо, да спасибо. я здесь, я никуда Но не, не ухожу. А, вот. знакомого привели? А? Знакомого привели? Вот я не утверждаю, я задал вопрос. Будьте. Вы же в курсе, что вы можете отказаться? Здесь подпись того, что ты без... отказался подписывать, да, да, да. То, что... а, а не то, что я свидетельство платил тех, Вы можете. Я гражданин, я же вам не... Не сказал, что вы можете пожелание. Я, я показания отдать не могу, потому что у меня не было. Нет, он говорил, что вы можете отказаться от вообще от, от всей этой процедуры. Я же вам сказал это пожелание. И вы согласились. Но завтра они на вас будут писать. Тоже а так забудете на входе одеть. Я наблюдать, как он только что говорил, то что вы якобы мой знакомый. Вот сейчас он Но я ж не знаю, вы куда-то ушли, сундук привели сундук. человека. Гражданин как и идет на провокации на всякие. Что -то. Что -то да еще на 102 я звонил, расскажите. 20, 12, 30, 30, 30. Расскажите, как я сразу маску 30, 30. одел. После того, как подошли ко мне. Как я не отрицал, сказал, что да, забыл. Достал из кармана и одел. А вы на работе? Разведет. идет пока Так а в чем проблема? Сколько времени уже ничем не занимаетесь? Просто стоите в сторонке. Вы Я не что Хорошо. Я учту. Алексей Александрович, в присутствии гражданина Юдина Константина Ивановича в подписи протокола института правонарушения расписываться будете? Я же сказал, 51 статья, против себя свидетельствует, я не собираюсь, нигде расписываться тоже я не буду. Я ну, этого не отрицаю. Слышали? Да, что? Все слышали. Причу, сейчас я пишу, то, что в присутствии меня, гражданин, такой-то, такой-то, подпись, протокол обинтекционное правонарушение, расписываться, пожалуйста. Ну, вот девушка без маски, вот сотрудник ходит, ничем не занимается. Вот, оп, оп. оп. Угу. Опа. Угу. Только я почему-то примерно то же самое было. На меня он около сколько тратят. А снизу моего текста пишите, с моих слов записано. А почему увезло? Ну, я... это вашей рукой, да? Да, с да. наших слов, выбирайте с наших слов мы писали. Да, с моих слов записано. Я, я же вам вопрос заберу. Да моих слов верно. вверх. Ну, вы прочитайте, как бы не дремов. можете сами прочитать, чтобы написано, чтобы вы не подумали, что мы там что-то лишнее написали. Мы их написали ну но прочитали. Вы можете прочитать, отдоховить. В принципе, за же, это же все это пишет, Потому что мы вам даем план, чтобы написано, вы это все читаете. Ваша здесь. Да, если вы согласны с этим, как вы диктовали, но мы это сами. Вот здесь вот так вот перечислил. А остальное они потом допишут Что допишем? Где? Что Там ни даты, ничего нет <светит> а, даты? Не это Да не то, Да-да-да-да-да-да-да Конечно, после И того, как расписался, Обязательно надо сказать, что вы дописываете а, Да, тут дописали нет, не Я, Я же вам уже сказал, 51 статья Ничего не поменялось. Официально работаете где-то? Ничего не поменялось. Я ж вам сказал. 51 статья. Значит, пишет космов не работает, да? Кошлов не работает. Вон, люди ходят без масок. Всем пофиг. И где? Ну вот только что мужчина зашел. зашел? Да? да вы не один вас тут он сколько? Устроили тут клоунаду выборочно. Хочу, что-то предъявляю. Хочу, не предъявляю. Вон мимо сотрудника только что прошел без маски. И всем пофиг. Тут подошли сразу отдел, еще какие-то вопросы.